Итак, друзья Копчение Гараж, как обычно, да? Хотел вам показать навеску Навеску в этой термокамере Получается, что у нас тут? Два с половиной сервилата Два краковской и где-то около двух Сардельку там на заднем плане, получается 2 плюс 2 ну порядка 6-7 килограммов. В принципе место еще есть, но э, я тут отдал свои вот эти вот вешалы, которые из комплекта есть, это камеры. Вот и ну криво косы как-то на, по именно на, на крючек, ну которая вот у нас есть крючек. Да? Там бы, конечно, я на вешалах развесил и да, и все, все, и все. Ну ничего, приедут ко мне вешал уже заказал в производство. В общем, максимально равномерно навешиваем все батончики, чтобы между каждым батончиком было ну, вот, примерно 3 сантиметра минимум, да, со всех сторон. Там, где у вас будет э, неплотно, там будет э, слипы, белые пятна. Вот здесь они будут, я вам их покажу обязательно, потому что, ну, тут так, вот так, да, другому не получается. Все, э, отепление у нас прошло дома, там около часа лежали просто дома на, на столе, да. Э, внутри температуры я пока не мерил, просто, ну, давайте на уже. Вы когда съешь на необсушенную, на необжаренную э, колбасу, да, батон лопается. Чтобы такого не было, то обязательно э, сначала обсушечка, там, минут 40, и потом уже корочка вот красненькая, она держит-держит колбасу. Ведь не, не оболочка держит фарш в батоне, а именно а, корочка обсушечки и обжарочки. Так что, так, все, начинаем нашу первообработку, поехали. Ну что, э Голос за кадром, руки в кадре, да? Смотрите, что получается. Сейчас внутри 40 градусов именно в Сревелате. В Краковской все отлично, она обсохла, она шикарно выглядит. Сревелатик тоже неплохо. Смотрите, уже розовый такой приятный на вид. Можно начинать обжарку-копчение, да? Вот видите, тут здесь все хорошо. Все, в общем, нормально, все штатно. Прошло примерно ну, 25 минут примерно, примерно так. Все, начинаем подачу дыма. Подача дыма, ну как обычно, элементарная. Засыпаем щепу. Имеет большое значение, какая щепа. Если она пропаренная, то смолы выделяется минимум, совсем минимум. И насыпаю, я, кстати, не полную не полную трубу дымогератора, а вот столько буквально. Нам нужно дым подать, ну, 20 минут максимум, да, не больше. Дальше, что делаем? Открываем заслонку. Так, дальше закрываем вход воздуха. Закрываем вход воздуха. И, по сути, вот ну, давайте я покажу. Вот, этот патрубок я закрыл, закрыл, тут такой стопор есть, вот, и все, выход открыт, вход закрыт, дальше поджигаем дымогенератор, и все, и все, погнали, включаем подачу воздуха на компрессоре, и в принципе все, поджигаем. Все, можно подавать дым. Поджигается все элементарно, видите, из-за того, что подсос. Нам компрессор нужен только на, на моменте вот розжига, по сути. Если хорошая щепа, то ничего не тухнет, ничего не, не, не, не налипает. Все хорошо со щепой. В принципе, все, заставил поджог. Сейчас, как только пин пойдет из выклопной трубы, засечем 20 минут и потом просто... Дальше расскажу, выкинули выкину дым, и все будет хорошо. Хотел вам показать, а, вот сколько дыма выходит. Вот у меня так пока сделано, да, из гаража, ну, временно, да, понятно. Вот столько примерно дыма выходит, ну, в течение 20, там, 20 минут, ну, придется потерпеть соседям. Ну, соседям в гараже, я думаю, тут их практически нет. Вот так вот все копчение происходит. Поэтому на балконе, ну, наверное, тоже можно, почему нет? немного дыма, ребята копчу в гараже осталось коптить еще буквально ну, минут 3-4 краковская сервелат ну и сардельчик немножко так что так, дыма вот столько, кто спрашивал Ну, в принципе на балконе, наверное, можно но аккуратно, осторожно так, ну, собственно обзорка закончилась, прошло 22 минуты, ну я так запасом еще пару минут дал, что мы делаем дальше мы должны погасить генератор, то есть выключить на нем подачу воздуха. Дальше перекрыть подачу дыма, видите, сразу не пошел. Дальше самое интересное, наверное, скинуть этот горячий... Купника. Горячие опилки, Вот сюда лоточек. Вот. Прекратить перемещение. Все. Дальше мы должны выбросить. Ага, раз, Дальше мы должны выбросить вот этот дым, который сейчас внутри крутится в этой камеры. Каким образом? Просто открываем рассломку. Посмотри, как он сейчас долбанет. Смотрите, большим огромным потоком. Выбрасываем и все. Дальше обратно. Сейчас я вам скажу, что нужно делать. Минуту две буквально. Выбрасываем, пока он не перестанет идти. Может быть даже полторы. Потом закрываем камеру и включаем режим барк. Все, догоняем до 70 градусов внутри, и все готово. 56 внутри градусов, сейчас есть за 70, снаружи 79, за 80. снаружи батоны я имею в виду, да, внутри камера. Все, ну дым уже закончился. Еще есть немножко. 25 минут подачи думаемся. Так, дым вышел, ну давайте глянем, что получилось интересно ну так мне кажется можно еще там пять, хотя нет сардельки в самый раз не итак сервелат краковская и сардельки самое главное мне кажется в этом деле вот в этом деле правильных развесить, <смех> потому что вот если там вот, вот даже вот такие вот зазорочки оставляешь, а места получается слипы, да, беленькие такие некрасивые. Все остальное вот как по написанному. Вот в каждом ролике вы это видите нашу мантру: обсушка, обжарка, варка, обсушка 60 градусов, обжарка 80-85 градусов с подачей дыма, обжарка равно копчение у нас так. Ну и собственно потом выброс дымом две минутки и включаем варку. Ну вернее так, пока я выбрасываю дым. Варка уже парогенератор работает. И все. Вот сейчас 67, 80 снаружи, 67 внутри. Сервелата толстого. Стардельки, в принципе готовы. Стардельки, они же потомчатые, они из 36 калибра. Но я их в месяц сварю. Ну, они чуть переварятся, но ну, ничего страшного. Так что так. Минут через пять еще включимся. Вот сейчас у тебя здесь полно дыма. У тебя красные глаза опять накурился. Да, я работал 4 года аппаратчиком термокамер, так называется, ну термистом. У меня всегда были красные глаза. Да, я знаю. Ты помнишь, да? Я просто свою жену знаю уже лет... Сто. Ну ладно, лет 15, или 20. Ну сто, я еще, В общем, я после техникум пошел работать рабочим в колбасный цех. Именно аппаратом термокамер, аппаратчиком термокамер. И э, тогда у меня были всегда красные глаза. Вот как сейчас, собственно говоря. Потому что работаешь, ну сколько у меня в день было варки, наверное, две-три. Э, ну, варки, в смысле, две термокамеры. Я там ну, часов, наверное, с трех дня э, варил до семи вечера. Что ты вообще, чем тут занимался? Я Эти занимался съемкой часа? вот себя самого любимого, как говорится, да? да? ты там все рассказал, с, да? С, с, с не по-детски. Значит, что я сделал? Обсушка, в обжарку, варку я рассказал. Количество минут подачи дыма 20 минут, но мне не понравилось, я добавил еще 4 минутки. 24 минуты. Итого. В принципе. Там сейчас не гретят, а будут. Все, нет, я открыл, посмотрел, но мне очень. Я понялся помыть. Ну подожди, ну, 67 градусов. Давай еще. Ну хотя бы давай до 85 я подкинем. А, Аксан, ну, наверное, все-таки придется подождать чуть-чуть. Да. А что ты не помыл? Не помыл я вот эту трубочку и она была забита смолой ну я посильнее включил и пробил но сейчас все равно помоем потому что куда деваться -то. ну помоем как, как в смысле вот но ну ты камеру. просто тогда было очень холодно наверное да ну да это было когда марта после когда она замерзала прям в поверезатый а, что нет. делаешь просто закрываешь Варочку включаешь, я имею в виду, как помыть эту камеру, варку включил, минут 20, при 80 градусов с паром, все дело дело откисло, именно моечным средством, которое щелочное, ну для, для этих духовных таких вот, для плит, знаете, вот, потом просто вот эту моечную водой смываешь. А керхером можно? Керхером можно, но... но Хотя, наверное, будет очень, очень опасно, да, да нет, для самокамер? А, и если вы коптите больше, чем пять раз подряд, то лучше помыть еще и сверху вот эти вот воздуховоды. А и, и не сказал. Вот сюда тоже в демонератор тоже запшикиваешь моющее средство, загружаешься в камеру, включаешь варку, собственно, и на выходе просто ты всю водичку смываешь, даже тереть не надо. Ну может быть потереть тебе придется там ноки. Внизу там в углах где декай. Особенно если это ну, какие-то там текущие вещи. Текущие я имею в виду, окрачка, там, что есть, камера. У нас наличие термокамеры. Ребят, мы наконец вышли на прям на постоянное наличие. Уже очереди нет. Можно спокойно покупать. Маленькая такая термокамера стоит сейчас на момент э, мая 2022 года. 119 тысяч. Э, большая стоит 100, 194 тысячи. Большая, которая в три раза больше. Здесь я могу за, за сумму 12 кг колбасы за один раз сварить, а в большой – 36-45 кг колбасы. По потреблению тока здесь ну, примерно как чайник, есть, ну, в режиме разгона там, 2 кВт, в режиме, вот, как сейчас, термостата, ну, варки да, ну, – 2700-800 ну, критично. Все? Рассказал? Все давай в наличие, ребят. Камеры есть наличие, наличии. Пожалуйста. Чем они отличаются от всех других? А 68, вот... наверное, нельзя. Еще да один ну, Когда я достану, а тебя, ты куда в... варка же не прекратится, знаешь? Потом, если я достал э, батон из камеры, варка же не остановится. Он Но продолжит она, нагреваться. Она... Температура, наверное, немножко упадет. М -м, не кратичь, Ну давай, давай, посмотрим. По Ладно. Конникову 68 уже... Уже вот. готовность, У нас всегда есть какие-то исключения. Да, конечно, я же как скользкий уш. Так, так, ну, крак. нормально. Ну, что мы тебе будем пробовать? Давай сардельечку. Хочешь сардельечку, Саша? Хочешь. Ну, знаешь, вот моя любимая, вот видите, про слипы я говорю, вот они. Вот они, все слипчики такие, да? Вот о них я говорил. Сарделька, естественно, это индейка, тут косненькой такой не будет. А еще все нормально, тоже слипы есть. Вот из-за этого я любил свою работу. Вот так вот походишь в камере, ну там можно там, списать. Все время сыт. Mm. Mm. Я обожаю эту работу, я люблю ее. Целую не дашь, да? А как она клакает, она... Жизнь слышно. Я тебе разломлю. Аккуратненько. Масло 200 грамм. 200 грамм масла. 350 грамм. Больше. Можно было больше, да, в сочинстве не хватает, кстати. Можно Давай. было побольше. Это очень вкусно. Кстати, по поводу того, что вот мне под оболочку затек, затек э -э бульон, вода затекла. Дело к тому, что нормально сделанный фарш затыкает с собой любую, любую дырочку в, в оболочке, понимаете? Нормально сделанный фарш. Вот я ее проткнул щупом, батон лопнул, но в принципе ну, вот так обрезал, скушал. И все. Вот и воткнул щупу, батончик лопнул. Ну, не критично. Задача решена. Детей покормим, все хорошо. Палки. Дома еще попробуем, да, краком? Вообще Пал. хорошо. Холодненький. Она вкусная будет завтра. Вот самая да, вкусная. да, Завтра попробуем. Ну что у нас получилось? Я уже, видите, готов практически, да? Вчера снимали, варили, коптили. Сегодня доснимаем и пробуем. Ну, у меня работа такая. Ты так ножом машешь. Да, практически. Значит, краковская. Ну, по внешнему виду мне ничего. Ну, можно было чуть, чуть подбавить копчение. Кстати, знаете, да, о том, что в холодильнике на следующий день цвет немножко уходит, если ты хранишь во влажном, ну, воздух влажный, да, цвет копчения чуть-чуть уходит. Он И аромат уходит. Аромат, ну... Его впитывают продукты ну, в холодильнике. Он внутрь уходит, получается. В холодильнике продукты. что прям сильно пахнет копчением? Да. Ты? Сильно пахнет колбасой, да? Ладно, режем, смотрим. Вы же хотите посмотреть, что получилось? Большие куски сала, перемешку с мясом. Я уже пробовала, мне понравилось. Ну, прям как-то даже мясисто, мне так кажется. Давай другую порежем еще. А чем тебе этот рисунок не понравился? Ну, жирновато. Ну, конечно, в принципе, так нормально вроде как, да? Классическая. Классическая, краковская, вот примерно такая и должна быть, жирноватая. Но. Здесь, наверное, даже поинтереснее будет. Глянтик, что получается. А? Нравится? Mm -hmm. Вот такая штука. Ой, запах, прям, м -м. Запах. М -м. Обалденный запах. Прям mm -hmm. то, что мне хочется сразу съесть автоматически. я, естественно, уже съел, я уже тут ее раздал. М -м. Чеснок, черный перец, душистый перец, кориандр, по-моему, я могу ошибаться. Очень, очень, все так плотно, четко, настойчиво и классически. Так можно сказать, да? Настойчиво классический вкус. Дальше. Селила. У нас написано здесь съедобный подарок. Здесь написано, колбаса это просто, serves, наш слоган, естественно, да? Состав, мясо, соль, пряности, частичка души. А, я не знаю, в каких граммах душу измеряют, но это, правда, вкусно. Так, реже сразу, вот как на бутерброд дет детям, да? Ты же заказывала, или как, Да, да, да, сразу на бутерброд. Ну, ладно, хорошо. Так. Это на бутерброд? Нет, нет, тут какая-то дырочка, мне не нравится. Дырочка из-под цевки. Плохо я ее снял с цевки. Вот так должно быть. Вот. Вот. По идее, из одного куска мяса сделано, наверное, они одинаковые? Да, Эти ну, конечно, рисунок-то другой. А, Дело все в рисунке, но да? спицы разные. Вот, собственно, о чем я хотел тебе, да, хорошо ты мне подводишь. Ну. Э, смотрите, кусок мяса был один и тот же, а получилось, ну, совсем по-разному, да. Красивый, кстати, сервелат, ну что получилось, ну, более-менее, mm -hmm. более-менее, на четверочку, точно. измельчено по-разному, естественно. Да, uh, сервелат, в принципе, 4 балла, прям точно, ну, тут вот, поры. Ну, и хотел показать, как чистится оболочка, да? Чистится она должна изумительно, сейчас только ее подцеплю, тут она же такая впивается в мясо, изумительно, сейчас, сейчас. сейчас они появятся, брюки превращаются, Да? Вот смотрите. Вот так она чистится. То есть идеально. Видите, лаковый такой блеск получается. Главное вовремя, ну, правильно подцепить. Вот сейчас вот... какая то получится. Вот она расскажи? задир. Это же, по-моему, малоферма, если не ошибаюсь. Да. Или ICL Премиум, что такое. Вот если ты правильно задрал, то она mm -hmm. потом счищается прям чулочком, Видишь? Mm -hmm. вот. вот. так что вот так. И получается такой лаковый, лаковый, красивый батончик. Mm -hmm. Вот, собственно, все, что хотел показать с сервелатом и краковской. Осталось нам с вами... Что еще? Ну, пробовать. Ну, давай попробуем. Сардельки мы вчера пробовали, они изумительные. Они изумительные, просто изумительные. Да, просто давай какой посмотрим, какой средство. На холодную давай. Естественно, они сжуриваются, как моя матушка говорила. Говорит про такую колбасу. она вся сжуренная. Ну, потому что а как? Сардельки, едят, сардельки едят горячими, не так уж если. Вот такая вот, да, ну, достаточно когда пористая. Когда начинаешь варить, они снова надуваются, да? естественно, да? конечно. Вот, по пористая структура, в принципе, маслица я бы, конечно, добавил. Вот пожалел тогда, да? Да я, я тебе 200 грамм Сказала, масла все-таки все маловато. Я бы добавил еще грамм, 150 точно. Вот. И ну, порость и структура, понятно, что я взбивал ее на обычном блендере. Порочки такие есть. Гораздо вкуснее будет, если бы я это сделал не из индейки. Не из диетической индейки. В принципе, рецептура, конечно, подходит и под халяли, под кашут. Как я Паша, понимаю, Кашут да? очень вкусно. Это зря говоришь. Ну... Я бы сделал их из свинины. Это ну, <свинина> <ты> же просто. <свинина> <Они не валили>. <свинина> <свинина> вот. А это, конечно, более диетично. Кстати, прям совсем диетично. И без нарушений. Ну, оболочка свиная, понятно, здесь. Ну, можно другую оболочку использовать. А так? Дети едят прям да. за ушами у них хрустит. Для меня показатель, кстати. Наш дети колбасу особо так не очень там. Да. Без замен, Классично. такой плотный срез. Это приказ. Классично, все хорошо. Мне все нравится. В общем, ребят, все знаете, как делать? Вы все видели? Две руки у вас есть. Вперед! Термокамера есть, не все. Термокамера, копчение оно дает классический вкус, колбасный, да, конечно. Но если есть духовка с конвекцией, тоже очень хорошо. А ароматизировать дымом можно потом уже просто. Любую эту колбасу можно сделать в духовке. Да? Да, да, так точно. Вам нужно только две руки. <смех> Мясо и немножечко наших товаров. <смех> примерно примерно и немножечко наших. Да -мо. Давай. Вам, что вам нужно? Дочь пришла. Ну, давай, все-таки она <смех> <смех> Девочки, откройте, пожалуйста, девочки. Тихо-тихо-тихо-тихо, мы снимаем Это после саделек Да, закрякали уже Но не из индейки, не из утки Что вам нужно в итоге Для такой колбасы Вам нужно две руки, две ноги Светлая голова. Четыре часа времени. Я думаю, она у вас от есть. от себя. Четыре часа времени. Помытая кухня после потребления жены. Да? Вам и немножко наших товаров. Примерно на 5 рублей в килограмме. Ну, примерно. Примерно так. По сути, ваша плата за обучение 5 рублей с килограмм вашей колбасы. Дорого это или дешево? Как хотите расценивать. То есть, свой интерес выделил? Ну, все считают... Чужие деньги. Вот примерно я, я уже посчитал. Примерно 5 рублей вы мне заплатите за обучение. Спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, вам все понравилось. Делайте колбасу дома с женой. Это очень объединяет.